Токио рассматривает возможность отказа своего плана по приобретению американских противокорабельных ракет воздушного базирования большой дальности Эгм-158 сил Резом для истребителей F-15 воздушных сил самообороны Японии Japan Air Self-Defense Force, пишет японская газета The Japan Times. 19 июня правительственные чиновники, которые попросили не раскрывать их имена, сообщили, что это изменение напрямую связано с резким увеличением расходов. Окончательное решение еще не принято, но в целом оно уже одобрено. Закупка указанных ракет у корпорации Lockheed Martin была продиктована необходимостью предоставить возможность жест наносить удары по противнику, находясь вне пределов досягаемости его систем. В последнее время Китай проявляет все большую активность в отношении японских территорий. Поэтому Минобороны Японии заявила, что ракеты, дальность действия которых составляет более 900 километров, необходимы для повышения обороноспособности страны вокруг цепи островов Нансей, протянувшейся на юго-запад в сторону Тайваня. Япония рассматривает возможность отказа от закупки американских ракет. Источники уточнили, что правительство хотело провести модернизацию 70 единиц F-15, но теперь, вероятно, это количество будет уменьшено. Всего у Джесв 198 единиц F-15 вместе с учебно-боевыми Алрезом одна из двух крылатых ракет производства США, которые планировали установить на них. Второй ракетой класса Воздух-поверхность от Локхет Мартин должна была стать ЭГМ-158Б Джезом, по оценкам правительства, отказ от приобретения позволит сэкономить десятки миллиардов иен. В бюджет на 2021 финансовый год начался 1 апреля. Правительство не включило расходы на модернизацию истребителей, полагая, что необходимо сделать приоритетными переговоры с американцами по сокращению расходов. Первоначальная стоимость модернизации, представленной американцами, позволяющая в 15 нести лрезом, увеличилась почти до 240 миллиардов йен, 2,2 миллиарда долларов, с примерно 80 миллиардов йен, подытожила СМИ.